Фактически в сумме получается так, тебе дают 10 рублей в один карман, а из другого 30 выгребает. Вот в этом году это и произошло. Вы знаете, что существенно повысили цены на минеральные удобрения, на солярку, налоги, всякие меркурии, платоны. Вот сейчас вводят маркировку и фактически доходы сельского хозяйства, производители сельского хозяйства, они уменьшаются. Что еще государство сделало, и мы об этом говорили. Создание крупных агрохолдингов – это такой приговор сельскому хозяйству. И мы считаем, что народные предприятия, предприятия, которые я представляю, какие были представлены на форуме, который Игорь Андреевич проводил в КПРФ в субботу, там совершенно другая история. Мы считаем, что агрохолдинг, которые по сути своей сидят либо в центральных городах России, то есть Москва, Санкт-Петербург, и у них там штаб квартира или еще хуже является вторым-третьим поколением обшовными компаниями, которые выводят всю прибыль за рубеж, и это не будущая Россия. Будущее России – это а, средние и мелкие, а может быть даже крупные предприятия, руководители которых и собственники живут на той территории, где работают и клипы. Вот, например, а, таких хозяйств, как солисибирская в Иркутской области, Мариэл, а, Звениковский в Мариэл, мы в Подмосковье, в Старополе, в Богачево хозяйство, мы в Красноярске я был там Салгон, такой предприятие, Борис Владимирович Мальниченко, который показал, тоже выступал на этой форме. Да, действительно, мы живем вместе с нашими работниками, мы, наши дети ходят в те же самые школы, детские сады. Выходим в те же самые поликлиники, что наши работники, и это будущее сельского хозяйства. А вот эти агрохоминги, это, скорее всего, совершенно другая история. Это история выкачивания из нашей земли денег для того, чтобы уводить их в крупные города или еще хуже, за рубеж. Поэтому мы выходим со своей программы, программа развития села. И, кстати, об этом тоже Гелен Андреевич говорил в субботу на форуме о том, что мы, я им только предложила и разработала участвовала в разработке программы «Комплексное развитие села». И, к сожалению, вот это вот правительство, которое сейчас выполняет ручение президента, а я напомню вам, что госсовет проходил в декабре 2019 года, и там обсуждалось, что нужно увеличивать финансирование сельского хозяйства сельских территорий. В результате правительство на треть срезало, то есть даже больше, на две трети срезало ассигнования с этой программы и практически не финансирует сельские, сельские территории. И мы говорили, что слушайте, ну, есть первый шаг, это когда вот эту программу нужно наполнить деньгами, а Минфин почему-то не выполняет распоряжение ни президента, ни правительства. А второй, что на самом деле в нашей программе это не менее 10% федерального бюджета должно быть направлено на развитие сельских территорий, на сельское хозяйство. Потому что Сегодня при посещении рынка, кстати, вот стоят две женщины, мама и дочь, у обоих коровы. А на вопрос, а где ваши дети, они говорят, что, мама говорит, у нас трое детей, одна уже в Москве учится, остальные тоже не собираются оставаться в деревне. Это приговор. Это значит, через 10-15 лет вообще никто не будет работать на все территориях. территории. А мы с вами перейдем на питание, которое уже практически у нас, скажем так, видно в магазинах, пальмовое масло соевые белки, отсутствие натуральных, качественных продуктов. А если и будут натуральные, качественные продукты, они будут недоступны населению, потому что вот сегодня, опять же, ну что такое морковь килограмм за 75 рублей или свекла по 45 рублей, это практически приговор. А знаете, кстати, почему на овощи есть такая цена? Потому что в отличие от сыра, в отличие от мясных продуктов, я имею в виду колбас, фасифицировать овощи невозможно его надо откуда-то привезти. А если его нет, или он очень дорог, если евро-доллар растет в цене, то вы, фактически, не можете привезти дешево овощи. Поэтому они начинают дрожать, а за ними подтягиваются овощи уже России, потому что их мало, к сожалению. Чем меньше будет людей, которые заняты в сельском хозяйстве, а за последние 10 лет мы потеряли половину от сельского населения и тех, кто занят в сельском хозяйстве по э, нынешней переписи, которая проходила в 2016 году. Это такой приговор, что в ближайшее время мы с вами окажемся заложниками пальмового масла и всех остальных вот этих ингредиентов, заменителей животных жиров, которые уводятся, ну и многое-многое другое. А это что это означает? Что мы с вами потеряем здоровье нас, потому что аллергия у детей, э, ну, скажем так, э, плохое самочувствие людей, огромное количество сердечно лично сосудистые заболевать. это именно потому, что мы едим с вами некачественные продукты. Поэтому главной задачей государства является развитие сельского хозяйства, обеспечение нормальным, качественным продовольствием, небезопасным, как и местным доктором продовольственного безопасности, а именно натуральным продовольствием э, граждан России, и это залог будущего здоровья нации. Но э, что мы еще сегодня можем э, предложить? Э, потому что в программе... 10 шагов в достойной жизни, там много э, вещей, которые касаются напрямую сельского хозяйства. Ну почему, например, в сельском хозяйстве пенсия иногда в полтора-два раза ниже, чем в третий Наоборот, это тяжелее жить, если я вам напомню, что когда-то э, при тпсс при советской власти, например, сельским учителям, сельским врачам доплачивают 20% выше тарифной ставки, чем в городе. Почему? Потому что сельский местности тяжело жить. Вот такие хозяйства, как наши, и которые были участвовали в реформе, мы оставили советские принципы. В чем заключаются советские принципы хозяйствования деревьев? Там директор совхоза, руководитель сходств предприятия отвечал за все. Есть ли машина для фельдшера, чтобы доехать до больного? Есть ли там дрова или кто подведет газ к учителю, к дому учителя? Каким образом оснащена школа? И вот предприятия, которые участвовали в реформе показали, что даже в это капиталистическое, если можно так ругаться, слово, в этот капиталистический строй все равно такие предприятия, которые Геннадий Андреевич называют народными, они не только повышают заработную плату, я вам напомню, что вот все всех предприятиях, которые там собрались, mm -hmm. средняя зарплата в сельском хозяйстве у некоторых выше 100 тысяч рублей дохода, ну, доход. Вот. Но меньше 5 60 рублей в предприятиях. Мы сегодня обратились с вопросом, о а сколько зарплаты в сельском хозяйстве Перми 20-25 это вот зарплата, которая на самом деле на эти деньги прожить невозможно. Но что делают еще предприятия такого типа, как наши? Это не, не агроховное, это а просто обыкновенные все предприятия. Мы вкладываем деньги в развитие школ, детских садов. Вот интересно, как получилось, мы, я проехал Красноярский край, нас э, два хозяйства, Назаровское и Солдон посетили, и там прям один в один, значит, они строят бассейны, мы уже построили бассейн, мы все построили храм у каждого, значит, есть понимание, что люди как-то не жив человек, мы помогаем детским садам, или строим детские сады, школы, и вот во всех предприятиях, где я был, и я проехал еще и в Мариал, предприятие Зенитовское, и в других хозяйства в Порфутской области. Все мы занимаемся только одним. Повышаем заработную плату, модернизируем производство, причем государство нам не помогает на собственные деньги, и вкладываем деньги в социнфраструктуру. Что в принципе делал в Советском Союзе любой директор, ему было поручено и предприятий. Поэтому мы предлагаем совершенно новую для России, а на самом деле абсолютно уже запутанную советскую модель развития сельского хозяйства, где основные доходы получает работник на территории. Значит, что Если предприятие успешно работает, оно обязательно вкладывает деньги в собственную структуру и не делит, например, на мои работники или там... Учителя. Вот у нас такой принцип, что все, например, получают беспроцентные суммы. И все работники совхоза, и учителя, врачи, воспитатели детских садов и даже культура. Тоже мы считаем, что это наша вот. И к этому, в принципе, нужно вернуться. В программе это есть. Что еще является очень важным для сельского хозяйства? Обычно во всем мире за продовольствие платят два субъекта. Первый. Либо государство оно доплачивает в виде компенсации, субсидий, субвенций, ну и все остальное. Либо граждане, которые должны быть богатыми. Вот эта ситуация, где всех загнали в кредитную кабалу, где люди, то есть работающие люди, они не могут быть бедными по определению. Ни в одной стране мира нет такого, что есть в России. У нас появился класс работающих бедных. То есть человек работает, но его свой концы с концами. Я вам напомню, что свыше 24 триллионов рублей, наши с вами земляки, граждане, должны банкам. Это невозможно, это непонятно и необъяснимо, когда долги граждан превышают бюджет Российской Федерации. И поэтому, загнав кредитную кабалу людей, они фактически лишили доходов, а власть фактически решила возможности развиваться, потому что семья из двух человек, из двух родителей, плюс еще двое детей, это сразу бедная семья, потому что ну, невозможно на эти деньги в прожить. Вот мы сегодня со мной девочки разговаривали на рынке, ну вот она стоит и говорит, ее зарплата на рынке это 1000 рублей в день, ну хорошо, пусть она даже 30 дней проработает, хотя невозможно 30 тысяч, мама получает пенсию 10 тысяч, и у нее ребенок, и я говорю, ну и как, хватает денег? Она говорит, ну нет. Но это невозможно, хотя она работает от зари до зари. То есть, мы ну, как минимум, с 8 до 6 она стоит на этом рынке. И это стало причем, потому что бедный человек не может покупать натуральные продукты. По определению, не может, потому что это невозможно. Обычно в развитых странах расходы, связанные с, ну, с едой, не больше 10-15%. У нас, в большинстве российских семей, а, скажем так, расходы на питание больше 50 процентов. Получается, что ты заплатил за еду, заплатил за ЖКХ, все, у тебя нет денег на то, чтобы как-то развиваться. Уж не говоря о том, что культурно когда отдыхать. Фактически мы стали такими крепостными. То есть денег хватает только на еду и на то, чтобы отопить жилище. Все, больше не на 100 денег не хватает. Мы предлагаем совершенно другую историю. Наши предложения видны сразу что мы предлагаем повысить доходы, прежде всего, малообеспеченных, пенсионеров, мы предлагаем повысить доходы бюджетников, и это, кстати, не те 10 тысяч, которых там, вот проголосуете за Единую Россию, получите 10 тысяч. Это совершенно другая история. Это, что каждый э, пенсионер должен получать, например, не меньше 25 тысяч пенсию. И когда говорят, денег нет, нет. Абсолютно неправда. Деньги. Вы посмотрите, Только золотовалютные резервы России составляют 13 триллионов Это только резервы. При такой цене на нефть, а он, я напомню, что она меньше, что не опускалась в этом году ниже 60 долларов за баррель, можно... Когда-то Советский Союз по 30 долларов за баррель обеспечивал не только всех бесплатным жильем, бесплатным обучением, бесплатным здравоохранением, но еще и помогал половине мира западным странам, то есть я имею в восточную, а, восточной Европы, Африки, но, поэтому деньги должны быть просто пересподелены. Мы говорим о сельском хозяйстве, слушайте, но ну мы же крупнейшая мировая держава с точки зрения запасов воды и земли. Мы можем производить продукции в разы, в десятки раз больше, мы это прекрасно понимаем. Мы всем хвалимся, что вот мы такие молодцы, что у нас много зерна, мы вывозим за рубеж. Почему мы вывозим зерна? Потому что когда-то в России было 65 миллионов крупного рогатого скота, а сейчас только 8. И мы не кормим, извините меня, своих животных, и их, естественно, потеряют рабочие места. Но одновременно с этим завозим суррогаты, различные там сухое молоко. Мы только из Беларуси, по данным этого года, везли больше 6 миллионов тонн молока из Беларуси. Никогда у нас не было такого, чтобы Беларусь стала всероссийской, скажем так. Жительницы. У нас всегда Краснодар, и многие другие страны были жительницы, а теперь все вывозят зерно за рубеж, а мы вынуждены покупать молоко за границей. Это ненормально. Еще раз, у нас действительно такая команда, вот Мсена говорила, и сегодня, кстати, вот Мария Ладина говорила на РБК о том, что нет, мы не одиночки. Мы на самом деле показываем, как можно работать. Единственная партия, которая может сказать, что видите. Мы не только говорим, мы делаем вот эти народные предприятия, то, что мы показали, что даже в этих экономических очень сложных условиях можно достойно работать, получать высокие заработные платы, обеспечивать социальные гарантии всем без исключения, в том числе, кстати, и пенсионерам. А ребята, я тут, к сожалению, обнаружил, что если вот, вы проголосуете, как сказал, если Един Россия наберет большинство, то оказывается по 10 тысяч пенсионеров получит. У нас пенсионеры в и ежеквартально получают материальную помощь. В общей сумме больше 30 тысяч в год каждый пенсионер получает только деньги. Плюс к этому еще, и мы обеспечиваем их различными, ну, они считаются членами нашего трудового коллектива и все социальные гарантии не получает полный объем Даже то, что мы производим, мы им бесплатно предоставляем, чтобы они не бедствовали. Я имею в овощи, 14 тысяч тонн овощей. Как -то. то же самое, например, если вы приедете в Усолье-Сибирское или там в Мариэл, вы потому что пенсионеров никто не бросил, всем помогают. И это не государственные деньги, это наши. Поэтому мы-то, наоборот, за то, чтобы не помогать разово, а пенсионерам помогать. Скажем так, из бюджета, и мы против того, чтобы был пенсионный фонд, мы за то, чтобы реформу действительно надо было проводить, но не такую, как э, сейчас. Кстати, я вам напомню, что три года назад мы говорили, что пенсионеры должны получать из бюджета, как было сделано когда-то в Советском Союзе. Что пенсионеры должны, вот если вы делили на копительную часть пенсии, то эти деньги должны остаться у пенсионера. А если он не должен до пенсии, то эти деньги должны оставаться у родственников, ну, у наследников. Это правильно, потому что, получается, все время отчислял, отчислял, отчислял, а потом деньги куда-то пропали. Ну, почему они должны пропадать? Они должны остаться у родственников. А то какая странная ситуация возникла, когда если ты взял кредит и не дожил до пенсии и умер, то кредит за тебя заплатят твои наследники, а вот пенсионные деньги твои пропадут в государстве. Ну, это совсем неправильно. Поэтому, если вы внимательно читаете программу нашей партии, поймете, что. В случае победы, естественно, сразу все будет изменено И отменены э, вот пенсионные ограбления, и совершенно по-другому будет сформироваться бюджет, и зарплата у бюджетников существенно возрастет, не надо будет никаких подачек, а надо будет просто реально работать и за труд получать э, те же самые э, деньги, которые позволяют, позволяют жить достойно. Я много могу рассказывать про программу, про сельское хозяйство, Значит, чем отличается э, наша программа от э, всех остальных парков? Потому что, если честно, кто, поднимите руки, кто видел программу «Единая Россия»? Программу Единой Россия»? Да, народная На самом деле, на последнем форуме, который проводили «Единая Россия» программу не представила, сказали, что это живой документ, мы будем... Э, это никто не сказал, к чему стремятся. Потому что первая программа, которую они публиковали в 2002 году, оказалось, что ее нет. Потому что то, что они обещали народу, ее, скажем так, не выполнили. Я напомню вам, что нам было написано, что каждая семья должна иметь не меньше 100 метров в квартиру, что доходы должны быть не меньше двух тысяч долларов, что у всех должны быть рабочие места, 25 миллионов модернизированных рабочих мест, я вам долго перечислять какие-то. Написано. это потом у нас Николая Бондаренко за то, что он рассказал об этой программе, признали экстремистом, оказывается. То есть он просто рассказал о программе, которая была. Значит, оказалось, что люди, которые про эту программу сказали хоть что-то, они экстремисты. Сейчас опять, я вот, честно, я не, леса рук я не увидел, никто не видел эту программу. Тем более программы всех остальных 12 партий всего получается так. То есть первая партия, которая имеет программу социальную, социалистическую, и остальные 13, которые вообще никаких программ не имеют. И у них только одна задача – каким-то образом э, тянуть голоса, фальсифицировать выборы, надет, э, ходить, изображать из себя оппозицию у ну, некоторых. А реальная оппозиция, реальная альтернатива партии власти – это их ПТР. Вот. И программа, которую мы предлагаем, я имею в виду программа в том числе развития села, она реально может привести к тому, что люди перестанут убегать из деревни. Потому что, на самом деле, наша э, э, молодежь, а это действительно факт, что, к сожалению, меньше 5% выпускников сельскохозяйственных вузов хотят работать в сельском хозяйстве. Они практически по не возвращаются все. А те, кто возвращаются, начинают испытывать такие трудности, ну, которые не позволяют им развивать семьи, рожать детей. Почему Геннадий Андреевич привез форум к нам в субботу, потому что у нас совершенно другая ситуация. У нас, например, в семьях молодежи, а это тоже надо понять, что это такой показатель развития нашего предприятия, от не меньше двух, ну правда, есть семьи, у которых по 5-6. Почему? Потому что не надо никаких материальных, так называемых, мат капиталов, Нужно просто сделать так, чтобы точно знали, что у родителя, у папы всегда стабильная, достойная заработная плата и есть возможность получать квартиры и там улучшать свои жилищные условия и все и начинают рожать. В стабильном обществе русские люди, российские граждане рожают очень хорошо, успешно. Геннадий Андреевич тут уже говорил, 9 первых классов в совхозе имени Ленин. Молодежи огромное количество. Средний возраст работников совхоза 44 года. То есть молодежи очень много, держит Молодежь, молодежь. Вот. Я пожилой директор. а молодежи действительно много. И я думаю, что мы говорим, что если власть попадет в руки КПРФ, вообще территории России, в том числе и в Пермском крае, молодежь начнет оставаться у себя. Потому что ну, на самом деле переезжать куда-то в пыльный грязный город немногим не хочется. но Люди не видят перспектив, не видят э, нормальной, достойной работы, не видят э, возможности развивать семьи на, на сельской территории. И поэтому уезжаем. Надо прекратить это все. Потому что мы видим, как тихо происходит экспансия. Если коренное население уезжает, то туда приезжают люди из других стран. И постепенно захватывают эти территории. Вот мы против чего. Мы за то, чтобы Россия была великой, достойной, помните, за СССР за сильную, справедливую социалистическую Россию. Поэтому предлагаю вам всем, а я уверен, что тут 99,9% сторонников КПРФ, просто нужно взять наших всех близких, родных, знакомых, друзей и 19 числа прийти на выборы и проголосовать за будущее России. За номер 1. Спасибо вам большое.